Но вот объясните мне, как так получается, что если меня звонят среди ночи и просят срочно приехать, то я почему-то даже не сомневаюсь, что это связано только с одним пациентом. По ума не приложу. Я уважаю вас, как хорошего специалиста, в чем-то даже уникального. Честно говоря, как-то немножко иначе я вас психолога представляла. Вы вообще не вовремя решили подкатить. Так вам нужна помощь или нет? Да, если вы не будете швыряться. <клышленный> Я попробую найти другой способ. Четыре года тюрьмы, психушка. Ты псих? Ну, в общем, да. Почему мой папа решил драхнуть мою жену? Я просто хотела, чтобы ты знал, что я этого не хотел. Может быть, не сейчас, но когда-нибудь ты сможешь меня простить. дашав если вы когда-нибудь захотите проработать эту проблему с отцом. Так молчи, сейчас лучше. Все понял. Закрыли тему. Я тебя интересую только как мне раскрытый кейс. У тебя слюное деление на то, чего ты не понимаешь. Как-то не любят меня люди. А может, потому что этим людям жизнь портишь? А я все думаю, как же так, день прошел, а у меня еще рожа не битая. Мне кажется, что я все разрушаю вокруг себя. Ты убил брата! Из За тебя погибла мама! Что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы у меня в жизни все было нормально. Тебе просто не подходит нормальность, она не для всех. Ты еще этого не понял? Мне кажется, я ненавижу своего ребенка. Нет! Триггер. Новый сезон. Я сексоголик. Да ладно. Ой, как люблю это заболевание. 7 января. Только на Кинопоиске.